И снова здрасте вам, друзья, вам такой быстренький, краткий ролик о том, какие пробеги бывают на мотоциклах. У нас сейчас здесь вот прямо на сервисе стоит Hornet 600 2005 или 2006 года, это не важно. По автотеке пробили его, у него пробег примерно 85, но на спидометре вы сейчас увидите на одометре сами. Собственно, вот он экземпляр, мы его на днях купили. Пробег здесь типа 78, хотя на самом деле здесь примерно 85, да? Вот Веня говорит, что как бы по автотеке его били и пробили Вот вам мотор, пожалуйста Что вам не нравится? Мотор прошел почти сотку Что у него проблема какая? Скажите, пожалуйста Какая у него проблема? Давайте посмотрим на проблему Что у него тут интересного? Да в принципе, что? Нормуль так вроде, да? Износа нет Цепочку сейчас Веня нам покажет Насколько сильно она провисла и провис у нас, ну, чуть-чуть совсем. То есть, как бы мы видим, что провисание не такое существенное. Износ. Вот у нас, получается, износ небольшой, но не настолько критичный. Вот, парни тут уже купили натяжитель, купили цепь оригинальную. Вот он, износ, который можно здесь увидеть. Вот он, харнет. 85 тысяч пробега. И ни хрена. Компрессия по 12. То есть, сейчас можно еще... Клапана подстроите, может быть будет еще 12,5. Вот вам такой маленький краткий экскурс о мотоциклах с большим пробегом. Меня зовут Патрик, вы на канале Globus Moto. Извините, что так мало. Всем пока.